Добрый день! Меня зовут Лев Алексеевский. Это второе видео, посвященное реализации многопоточности в клиентском приложении. В первом видео мы дорабатывали программу резервного копирования и боролись с проблемой, связанной с тем, что процесс резервного копирования может занимать достаточно продолжительное время. И если все это выполнять в одном потоке, то... Клиентский интерфейс может подвисать на значительное время, тем самым, собственно, ухудшая, как бы, пользовательский experience, Как мы это делали? Мы использовали класс QThread, который позволяет, позволяет выполнять код в отдельном потоке. Мы использовали отдельный объект, рабочий объект backup worker который собственно реализовал э, резервное копирование и э, выполнение вот кода э, рабочего объекта в отдельном э, потоке мы реализовывали через посредством метода э, move to thread который позволяет переносить объект в отдельный поток и далее все сигналы и слоты выполняются ну и, собственно, любой другой код выполняется внутри отдельного потока. Это очень удобно, потому что мы можем использовать механизм сигналов и слотов, даже связывая сигналы и слоты из разных потоков. В Qt реализована такая возможность, что, в общем, очень удобно. Я сказал, что могут быть другие варианты реализации. Сегодня, собственно, мы рассмотрим другой вариант реализации. Но э, давайте сначала немножко переработаем э, э, этот вот наш пример. Давайте попробуем избавиться от объекта э, CoolThread, потому что э, по сути нам не обязательно, ну так, если подумать, то нам не обязательно э, создавать отдельный объект CoolThread, потому что мы можем просто напросто э, наследовать наш э, класс э, рабочего объекта, наследовать не от QObject, а прям от QThread. Давайте попробуем это сделать. И тогда, по идее, э, нам не надо будет ничего переносить. Это же э, объект, он, он и будет э, объектом потока. Ну, естественно, это не сам по себе поток э, операционной понятие потока в операционной системе, а некая такая вот оболочка Qt. А, ну, хорошо, давайте тогда, собственно, сейчас заменим всюду, где нужно э, QObject. Например, в конструкторе необходимо, конечно, заменить теперь на так от объекта э, э, thread мы должны наоборот избавиться так передавать мы ничего никуда не будем поэтому это я комментирую э, здесь э, этот объект мы больше использовать не будем я его стираю. Давайте я перенесу инициализацию объекта рабочего класса в начало, чтобы случайно не вызвать его до инициализации, не обратиться к этому объекту. Теперь а, здесь у нас... А, вот здесь используется совет, ну, Мы можем здесь, собственно, заменить на объект worker. Также э, запуск потока. У нас теперь будет Worker Start. Теперь иду в файл заголовочный и убираю от греха подальше объект QThread. Uh, давайте. Давайте попробуем запуститься, посмотреть. Может быть, вообще не откомпилируется. Может быть, я что-то забыл. Нет, у нас запустилось приложение. Давайте посмотрим, будет ли оно. Будет ли uh, резервное копирование осуществляться в отдельном потоке. Так. Uh, давайте, для простоты, вот в предыдущих видео я честно пытался эмулировать вот этот медленный процесс резервного копирования тем, что, например, копирование осуществляло на флешку. Но давайте в данном случае я немножко смухлю и все-таки искусственным образом замедлю эту операцию. Я вызову метод sleep который позволяет приостанавливать э, тот поток, в котором этот метод вызывается, на какое-то время. Ну, я вот выбрал 5 секунд. За 5 секунд мы успеем точно увидеть, что э, клиентская форма у нас зависла, например, или не зависла. Итак, я открываю папки. Нажимаю backup, и мы видим, форма все-таки зависла. То есть вот так вот просто, унаследовавшись от QThread, нам не удалось запустить методы в отдельном потоке. В чем же тут проблема? Проблема здесь очень тонкая, и важно понимать этот момент. Дело в том, что сам объект наследник QThread или просто QThread, он сам по себе располагается, он создается и располагается в потоке, в котором он был создан. То есть в нашем случае, вот здесь у нас конструктор, он был создан в основном потоке, в том же потоке, что и графический интерфейс и так далее. Собственно, в основном, в основном потоке приложения. И Поэтому, собственно, все методы и все там сигналы слоты, они будут э, выполняться в том же самом потоке, то есть в потоке основном. Несмотря на то, что вот здесь мы запускаем еще один поток, но выполняется код э, все равно в э, потоке основном. Что же мы можем сделать? Ну, мы можем на самом деле сделать вот такой вот финт ушами, раскомментировать вот эту строчку. И сделать странную такую операцию. Перенести объект worker как бы в само, самого себя. Но на самом деле просто в поток, который будет создаваться этим объектом. Давайте посмотрим, получится ли. Итак, я снова выбираю папки. нажимаю и на этот раз окно у нас не подвисло, я спокойно перемещаю, ну в общем мы видим, что вроде как все работает. ну казалось бы чего мы здесь достигли, ну мне кажется особо ничего, ну единственное, что мы избавились вот от этого отдельного объекта q thread, но на самом деле это можно рассматривать и не как минус, а как плюс, что мы Заводим некий объект Q -Thread, и в него отдаем а, обычные классы, которые не, как бы не замышлялись для работы с, в отдельном потоке, но мы можем их а, туда передавать и а, различные объекты, различных классов передавать в один этот самый объект и выполнять в отдельном потоке. Не плодить там, не знаете, потоки для каждого а, для каждого задачи, а использовать один. Где же тогда у нас, если я вот сказал, что э, сам объект QThread, он э, располагается в э, потоке, в котором он был создан, где же тогда, собственно, тот самый код, который выполняется в отдельном потоке? Э, в отдельном потоке выполняется код метода, виртуального метода run класса Q, QThread, для того, чтобы выполнить какой-то код э, в отдельном потоке необходимо переопределить этот метод. Давайте его переопределим. Вот он, метод run. Он не принимает никаких аргументов, поэтому э, просто так нам э, не удастся его использовать, потому что нам откуда-то необходимо взять вот эти наши аргументы э, пути к папкам. Поэтому давайте я Добавлю а, члены класса QString. А, ну, назову их так же, как мы называли их. Раньше sDUQDU. То есть папка ⁇ источник ⁇ папка ⁇ цель ⁇ целевая папка. А, и теперь, если мы перейдем в run, то мы, в принципе, можем вызвать метод. Run, backup. И в нем передать уже вот эти вот члены класса. They, Давайте для наглядности добавим вывод сообщений в консоль, чтобы было понятно, как у нас все работает. С потоками иногда бывает сложно разобраться, что после чего происходит. Так, давайте здесь я напишу, ну, как-то сигнализирую, что э, поток у нас запустился. Собственно, а выполнение, я уже сказал, что э, код, который выполняется в отдельном потоке, это код внутри метода run. Поэтому, э, как только мы выходим из, мет из метода run, собственно, зак э, заканчивается выполнение потока он завершается прекращается можно его снова запустить методом start тогда снова выполнится метод run внутри отдельного потока итак я пишу thread started thread finished еще я предлагаю определить метод destructor для нашего класса рабочего для того чтобы тоже понимать удаляется ли, ли этот объект так. q q debug Worker. Destroyed. Рабочий объект удален. Так. А, теперь немного надо модифицировать слот обработки нажатия на кнопку. Потому что Start Operation мы уже теперь не будем использовать. И мы должны перенести метод start, который запускает поток, перенести в обработчик кнопки, в слот нажатия на кнопку потому что мы будем делать это периодически. Мы нажимаем на кнопку, запускается, э, э, запускается поток, да, в нем запускается задание резервного копирования, оно выполняется, поток завершается, мы нажимаем на кнопку снова и снова все повторяется. Э, и мы должны передать уже в объект, мне надо это сделать до запуска, передаем. Актуальные Значения вот этих папок Итак, мы нажимаем на кнопку Запускается Запускается поток Выполняется Метод run в выполняется э, само задание резервного копирования, после чего поток завершается. Давайте посмотрим, что у нас здесь с сигналами и слотами. Есть ли какой-нибудь обработчик на этот счет. Так, Start Operation я брал. Давайте здесь тоже почистим немножко. Так, backup finished. Нет, это нам тоже на самом деле не очень интересно. Мы здесь можем как раз вместо backup finished просто м -м, соединить сигнал finished. Сигнал о том, что поток завершился. Ready to start. Ну давайте попробуем. Так, я снова выбираю «Папки», нажимаю «Пап», и мы видим, что поток запустился. поэтому мы благополучно можем перемещать э, пользовательский интерфейс, можем ходить по э, каталогам и так далее. Если я еще раз нажимаю, у нас снова стартует поток. Как только он завершается, кнопка, что можно, можно сказать, отлипает, да, и мы можем снова ее нажать. То есть, в принципе, мы воспроизвели тот самый функционал, который э, реализовали в предыдущем, э, в предыдущем видео, но немного по-другому. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо. До свидания.